про формы, цвета, сравнения. Говорящая книжка из серии «Активное обучение». С этой необычной книжкой малыш может заниматься без помощи взрослых. Он познакомится с формами, цветами и противоположностями. Стоит ребенку нажать на кнопочку Отведи синего цвета. И книжка сама прочитает ему интересные задания. А для выполнения этих заданий в книжке есть фломастер, с помощью которого можно рисовать прямо на страничках книги. Так как книжка глянцевая, фломастер потом легко стирается.